В общем, всем привет! Меня зовут Сергей. Меня, в общем, псисисирор. Насик уже с 2016 года на протяжении уже больше чем трех лет. Всеопыт, псисисирор самый настоящий. Значит, что происходит, я себе отметил, записал, буду. Я не знаю, если честно, просто с чего начинать, и что говорить и как это вспомнить за три года. Мне немножко засирает память. и Потому что у меня каждый день, он как день сурка, и каждое утро, когда я просыпаюсь, я не могу почти ничего вспомнить, что было вчера. Значит, происходит все следующим образом. Я в 2016 году, 2015 по 2016, познакомился с девушкой. Был с ней, и в момент, когда я был с ней, значит, вот я понял и ощутил на себе, и узнал, что меня начали псиопис, пси-терроры, или как там правильно назвать. Значит, а в том, что когда я с ней поругался, когда мы с ней поссорились, я, ну, как бы, есть внутренний голос, когда говоришь про себя. То есть я разговаривал про себя, смотрел телевизор и понял, что мой голос немного по-другому как-то звучит или как-то по-другому себя выдает, когда думаешь, мыслишь и все такое. И вот когда я это прочухал, эту спалил, эту штуку, вот после этого у меня стали жестко, кстати, пси псиопить. А псиопили каким образом? А, значит у меня в голосах сначала в левом потом в правом ухе появилось как бы две девушки но я понял так да, это просто я потом объясню почему две девушки и как они все это делают это видео будет немножко не про то что я буду ныть как меня там сводит с ума как меня там доводит и все такое это видео будет про то что я немного знаю и у меня пси террор я просто смотрел в ютубе и в интернете про другие про других людей как у них все это происходит там за что их сводят с ума почему как там и все такое я даже может у меня есть причина по которой я со мной это делаю то есть я тоже это немного знаю но это все я расскажу в этом ролике мы посмотрим и будете думать уже сами то есть у меня я считаю по сравнению с другими немного необычный вид псих или псиопов или что это такое я не знаю как это назвать но с одной стороны это Интересно, с другой стороны, это мучительно. Значит, когда я узнал про чухал, мне стали две девушки говорить э -э, в ушах всякий бред. Э -э, то есть, и на что бы я не смотрел, они начинали это все озвучивать. Каждую мою мысль, каждое мое действие они озвучивали, и тем самым начали меня сводить с ума. Значит, что произошло? Э -э, сейчас посмотрю. А, ну, во время, например, занятия, там, отношениями по, на... ну, любовью с девушкой, они мне начинали говорить всякие гадости, имена всякие, например, моих знакомых, наушники, то есть сбивали с мыслей и все такое, ну ладно, это тема немножко отдельная. Значит, после 2016 года я с девушкой расстался, встретил другую девушку. И фишка в том, когда я был с ней полтора на протяжении полтора года, как бы все было потише гораздо и в голове, но фишка в том, не знаю, было у кого-нибудь сталкивался, но вы должны знать, это у всех, кто связан не связано, а кто сталкивался вот с этими проблемами, связанными с психотерроризмом, что.. Все просто у меня говорит. Ну, это не значит, что я все же, знаете, подумала, может, у меня что-то плохо, там, какая-то болезнь или что-то началось. Но нет. Как сейчас уже спустя три года оказалось, что это просто полнейшая жесть, что происходит. Значит, люди, которые даже не люди, а, например, в телевизорах, все, кто говорят, все музыки их переозвучат, все терроры, всех операторы, но я не могу понять это. Вот я до сих пор пытаюсь выяснить у них. То есть я с ними разговариваю, веду диалоги, веду беседы, как бы нормально иногда разговариваю. Иногда ненормально разговариваю. То есть приходится жестко с ними очень сильно разговаривать, чтобы как-то что-то на что-то выйти. Получается так, что э, всех, кого не смотришь в телевизоре, и э, они их переозвучивают в музыке, в песнях они, их пере... они со мной реально вот начинают говорить, или какие-то приколы выставлять, или там про меня что-то говорить, обсуждать, или что-нибудь, ну, в этом роде. Например, вот у меня, например, в этой игре много прозвищ. Вот я серенький, серый, там, по фамилии меня называют. Или там называли меня чудобыком, короче. Чудобык, э, там этот, э, тот. Потом Хабиб, ну не знаю, почему я Хабиб, я, кстати, русский, ну просто может что с бородой, меня называли Хабибом они. И они со мной играют либо хорошо, как бы в шутку, так нормально играют. А, почему играют? Потому что они думают, что, ну мне так говорят, мне так внушают, или говорят, что я создатель какой-то игры. Ну, игра мирового масштаба, ну мирового, не всего мира земного шара, а мирового масштаба в том плане ихнего мира. И, то есть мир, как вы они называют свои свой мир, миром. И вот это мир я как бы создал для них игру. Но когда я говорю, что я не создавал никакую игру, и в том числе не для них, они мне говорят, мы привыкли думать, что ты создал игру для нас. И что происходит? создал эту игру и получается что вот они сейчас уже на протяжении ну не 16 16 у меня больше так с ума сходили, какие непонятные там странные э -э -э псиопы Наверное, больше 17 по 19 год со мной вот они играют в эту игру и то есть есть в этой игре преимущество как я понял если это правда я потом тоже озвучу почему преимущество и значит играют они со мной на полную катушку вот только включаешь телевизор сразу же начинается переозвучка то есть у них синтезаторы, эти голоса стоят и как я понял и как я знаю и как они мне сами говорят это у них я сразу думал ну как это у меня может через спутник как-то там пробивает я ж не, не разбирался раньше как это все делается они мне рассказали это говорит обычный компьютер просто с программой и как-то он связан с интернетом у них то есть это не не эти как это говорится вот эта, эта пушка которая направляет на человека и там воздействует, типа. нет это все другое и они бьют то есть где бы я ни был на каком расстоянии я могу быть в беларуси я могу быть в россии там они меня то есть все равно это все случается Я могу быть на даче все равно это все случается все это происходит и, значит, в вот только включаясь телевизор, они начинают с тобой разговаривать, но их невозможно заткнуть, то есть, что бы ты им ни говорил, там, помолчать, заткнуться, сильные, говорить, они все равно продолжают свое, они все равно с тобой разговаривают, не применяются эти никогда матерные слова, то есть, они разговаривают по какой-то такой меру культурной системы, их любимое слово на любое действие, если я им что-то скажут, например, плохое, например, про них или что-то, другой это вот их любимое слово догадливый вот так они мне все говорят ты серый догадливый значит а ну вот еще в камеру видите тут немножко я облысел я вот до момента 16 -го года у меня волосы были очень густые очень такие упруг... ну, упруги а сейчас я вот как видно немножко тут лысей уже ну сейчас уже не лысей но вообще лысел короче может это от этого облучения они на определенной частоте и почему я их слышу например а другой человек не может слышать это я тоже них узнавал они говорят ты на нашей волне то есть на их частоте вот я вот у меня кто родственники они эту ерунду не могут слышать И я хотел девушки там она мне, кстати, рассказала, я до 2018 года не знал как они называются и кто они она мне сказала, что это псих, операторы нашла мне группу ВКонтакте и показала. Ну и, конечно, стал узнавать, начал в Ютубе лазить и все это просел Потому что... И вот таким образом получается, что... Сейчас они мне, кстати, я понимаю, что я говорю и ничего не помню. То есть я расскажу в дальнейшем, что буду помнить, как это все работает в организме, как это действует на голову. Это будет, может, кому-то полезно или интересно. Значит, ладно, сбился с мысли, они сбивают меня. Кстати, вот сейчас у меня все в левом ухе какой-то, говорят, что они там, ну, тебя называют по прозвищу. А, кстати, говорят, поделали голоса знакомых, друзей. Вот реально голос вот говорит один в один, и я сразу думаю, бляха, я уже хотел идти и там разобраться по-своему с ними, да. Я поздорил с соседями, там почти подрался. Потому что я думал, что все-таки я не понимал, что а люди, которые говорят вокруг, где бы я ни был, их тоже переозвучивают. Даже моих родственников их тоже переозвучивают. Это очень тяжело. Но они переозвучивают как бы сквозь слова, получается. Сквозь слова. Не то, что там каждое слово, а сквозь слова переозвучивают. Поэтому как бы легко определяется, когда человек говорит, а когда говорит уже псих. Пси это пси-оператор. Получается, что. Получается, что вот так вот не переозвучивают всех, кто вокруг тебя, всех, кто в телевизоре, всех, кто, когда ты слушаешь музыку. И самое интересное, ты с ними спокойно говоришь: либо вслух, либо про себя. Ну вот когда ты говоришь с ними про себя, они тебя прекрасно слышат, То есть, твои мысли полностью считываются, каждое твое действие, каждое твое моргание, когда у тебя за мной зачешется рука, когда зачешется тут где-нибудь, они сразу все это видят и определяют. Сразу же об этом говорят, например, если как-то если не так ну, сильно там переборщил, они мне могут сделать, или не о тех подумал, я расскажу тоже, почему так все происходит у меня начинается вот здесь как бы внутри головы вот я чувствовал где-то здесь такое жжение они как бы жгут они называют это палец мозги но это не так больно но просто очень неприятно либо же сдавливать вот здесь нос со всей силы то есть считается такая боль жуткая боль кстати неприятная и она отек кажется что у тебя вот тут здесь все отекает это мне делали раньше, более в 2016 году. Сейчас в этом плане ничего как бы нет. А, они мне постоянно говорят, ты можешь быть с нами. Ты И тоже объясню почему. И говорят, ты, ты должен быть побрит ты должен быть там это. Ну вот я вес набрал, немножко меня как бы. Ну, не то, что вес там сильный это ну немного меня вот троллят да Им надо за что-то всегда зацепиться и я пытаюсь постоянно у них узнать и спросить нормально либо через ящик либо через музыку либо через про себя это всего по которому которым сейчас скажет потому что ни один я говорю за что и почему да за что и почему они придумывают разные истории Говорит, за ту девушку, с которой ты был, то есть за то, что вы ругались. Но говорят, что она была, я не знаю, можно ли говорить в Ютубе, чтобы не забанили там еще, что она была сукой последней, жуткой, стервой. И вот она, ты был с ней, и я там был такой, что мы с ней вздорились сильно, то есть за это как бы. Но я начал передуматься, как бы не знаю, что моя голова придумала, то есть что это все-таки... Не она, я уже думал, может, она там как-то как там сись мне или что, как-то их нанял но это невозможно. Она могла нанять одного там или там какое-то время, и она не супер богатая, чтобы это делать, да? И я понял, что нет, это все-таки не, но они все равно бы, чтобы так мне, а как они говорят, заговаривают зубы, заговаривают зубы, чтобы я ничего не понимал. И они умеют делать в голове так, то есть не знаю, на какую область мозга они воздействуют, что ты на самом деле ты смотришь, но не понимаешь. Вот я вчера начал смотреть, перед тем, как снять это видео, начал смотреть видео в Ютубе про психоператоров, что люди рассказывают про них и все такое. А я смотрю, и я просто засыпаю отключаюсь. Я смотрю, и я, как будто у меня теряется все в голове, и я не могу усвоить то, что они даже говорят мне. Но сейчас, пока говорю, только что вот. В смысле сбивают как бы я чувствую но я знаю не то что это как другие говорят а, а, там, это это все опыт меня все такое нет не все без смысле, а то что воздействует облучает. Ну, конечно меня облучают, и жесткое бывает облучают. Но суть в том что затирают память чтоб я потом ничего не вспоминал и как бы меньше мыслей говорит и говорить, ты так ну как бы не сходишь с ума из-за этого, потому что ты не зацикливаешься, тебя не паранойят, как бы. А, они, кстати, некоторые смотрят, чтобы я не сходил с ума от этого. Я, кстати, пью некоторые лекарства там свои, чтобы, например, чтобы не, пара, не войти в какую-то паранойю. Но мне это уже не надо, потому что сейчас у меня более нормальный лад. Я надеюсь, так и буду. Я немножко боюсь такие вещи говорить им, потому что они слышат. И раньше было так, что они сразу на меня... То есть, мои слабости, давили очень сильно мои слабости, и то, что я говорил, переворачивали против меня. Вот это тоже. Эх. Тут много прозвища я вам сказал. Все говорят, я вам сказал. Создал игру, я вам сказал. Сводили с ума в шестнадцатом году, говорили гадости. Сказал, две девушки про... в тысячи году про себя. То есть разговор про себя. Что еще у меня есть? Головная боль, я вам сказал, волны. Вот, самое интересное волны. Как человек себя чувствует? То есть, как это сказать? Вот знаете, например, идет дождь, вот если люди такие, вот, и, например, интроверт человек, или же такой немножко склонен к такой сезон депрессии, он поймет меня, возможно, если услышит. Вот если в дождь выйти на улицу ты чувствуешь себя немножечко вот ты, ты понимаешь как-то организмом, как-то вот головой со что сейчас дождь такая пасмурность такая неприязнь или зима ты чувствуешь что снег или перед наугодным ты чувствуешь что это новогоднее настроение вот это вот это все они это волны у них называется термин а их это кстати я их так прозвал и они так до сих пор себя называют наушники я их называю наушников это вот э, все я почему так это с немного не не говорю как другие да вы там у меня все там я не знаю что делать ну потому что есть какие-то плюсы в этой игре во-первых, самые тоже на бодрой волне еще хочу сказать они подстраиваются по человеку если ты, если ты ну, очень там грустный будешь или там это, они они они будут давить на это. А со мной они вот общаются именно так вот, тоже на таком, на бодрой, на бодрой волне. Ну, я, конечно, я не всегда был таким. Я Ох, в связи с этим пережил депрессию, у меня больше года было. Но потом я без всяких там психологов, психиатров это все просто собрал силу в кулак и выбил это все из себя. Значит, волны. Это самое интересное. Если они сидел в херовую волну, терпеть это бляха невозможно. тебе кажется, что ты бля как-то, прости, матом, как-то в какой-то другой такой внешней атмосфере находишься, то есть плохо себя чувствуешь сразу, слабость, усталость. А могут сделать волну например, из детства. Вот ты, например, вспомнил какое-то воспоминание? Например, что было в детстве? Вот я, например, в детстве, там мне подарили велосипед, там семь лет я на нем катался. Вот я вспоминаю, вспомнил этот момент. И они сразу переключают, то есть, и я испытываю эту волну, которая была у меня именно в тот день, даже в тот в ту в ту минуту, когда мне подарили этот велосипед. Я чувствую себя точно так же, как это было, например, вот много много лет назад или там что-то произошло, или же там когда-то лучшие моменты. Вот если все хорошо, вот все, по-моему, нормально поговорил, я чувствую я чувствую, что вот, э, волна это, э, они такие моменты, вот это обычно перед сном, вечером, э, перед сном, ночью, вечером, э, когда ты чувствуешь себя вот так вот, в общем, из-за этой волны, очень такие, как это сказать, ты чувствуешь на сердце какое, знаешь, как ты чувствуешь в душе такой прилив, ты чувствуешь э, бодрость. Вот сейчас она на заблокированной волне, кстати. Вот тут в голове. Я всегда их прошу каждый день, кстати, прошу разблокировать. И вот когда это, вчера или позавчера мне удалось, мне разблокировали мозги и у меня глаза даже по-другому увидели У меня сразу такой, понимаете, они меня блокируют. Я, я не вижу, я вижу вот то, что перед глазами, например. Я, я осознаю, но я не могу как-то заглянуть, чтобы вот эта атмосфера, вот этого жизненная атмосфера атмосферу происходящего дня я ее не чувствую то есть у меня отключено полностью заблокированное это ощущение это примерно вот где-то левое полушарие, насколько я понимаю потому что они мне говорили забрать право, право ты через два дня превратишься в мумию было и такое значит и почему-то я не знаю стоит ли это говорить или не стоит они уже вот на протяжении больше года не больше года наверное, но ну, не помню месяцах там днях, они мне говорят что я у них главный то есть ну главное я ни в коем случае упаси господь чтобы быть главным но они вот почему-то выбрали меня главным и а главное я говорит они говорят у них а у кого у них они не говорят но они говорят что я главный у них хотя я, я страдаю от этого когда мне делают плохую волну, либо начинает вот уже вот делать, либо сдают нос, либо там еще что-нибудь, то я чувствую себя, конечно, не суперски главный. И говорят, ну так как я создал А, ну говорят, сейчас у тебя говорит немного денег, например, да. Но денег у меня сейчас на самом деле не супер много, но фишка в том. Они говорят, ты создатель этой игры, очнись, как у тебя не может быть денег. И вот они то ли, то ли в шутку иногда говорят, то ли реально уже всерьез, чтобы это качнулся. Они говорят, ты создатель этой игры, и ты в конце, по итогам этой игры, скорее всего, станешь ли, этим либо миллионером, либо в российских рублях, российскими миллиардерами. Там около 10 миллиардов российских рублей. Получается, потому что, а, ну вот я, я серенький, например, или серый там это. И, и там говорят, что я как будто бы сын одной женщины. Я его знаю немножко. Я понимаю, о чем они говорят. То есть это не выдумка их. И по правилам и по итогам этой игры мне принадлежит там в российских миллиардах даже говорили, что больше 105 миллиардов российских рублей. Я просто не знаю, когда думаешь об этом, мне как-то очень счастливо на душе становится программы ну и говорят что я правлю ихним миром то есть я главный мир я правлю миром поэтому они вот так со мной играют они в основном плохо плохо, плохо только вот и воздействует и плохо говорит. только топ у меня вот говорит со мной в левом ухе а. То есть в голове, или, там, он, это не важно, что он в левом ухе, он может перепрыгнуть правый ух, он может как-то, он мне показывал, он может сделать, что он говорит как бы за затылком, то есть это ерунда вся. Я понял так, и, а животные даже, птицы, птицы, когда вот начинают так щебетать, то через них, через это, они как-то через этот звук просвечивают слова. И, в общем. Ну, если все сбудется, и я все-таки дождусь этого конца финала, если эта игра на самом деле существует, если это все правда, если все-таки каким-то образом я стану миллионером или миллиардером, потому что я смотрел, вот, женщина в ютубе что-то рассказывала, у них там финансы по 270 миллиардов долларов, то, конечно, это круто. Ну, и вот говорят, а, геи, вот, я, они знаю, что я очень не люблю геев. И они этим давят. И сейчас они все, когда играют в телевизор, они все представляются, как будто бы они гейм. Ну и насколько я знаю, читал там в Яндексе в интернете, что то есть все психоператоры почему берут в основном гейм, потому что они меньше как бы восприимчивы там какой то именно к этой всей ерунде. И они все прикидываются геями И я с ними как будто бы сражаюсь, то есть в этой игре. То есть у нас идет схватка. И мне это, честно, очень нравится. Это главная проблема. Говорит, почему. Я говорю, почему считаю так чу, ну, говорит, ну ты же нас не любишь. Я говорю, а как я могу любить, если я говорю, мужчина, они тушки играли. Играли в любовь, кстати они не знаю, кто за кадром их озвучит, то есть они, у них синтеза... ну вот эти программы, синтезаторы голоса, они могут поделать любой голос, потому что я сразу думал, я же сразу, когда началось это все, я думал, что со мной оригинальные разговаривают люди, то есть все, кто там, например, в YouTube, это, ну это все бред, потому что я включил свое видео, и он э, начал со мной говорить, а потом говорю, блядь, ну типа, говорю, это мое видео, это я его снимал, а он мне говорит, что типа, я не знал, что это ты, или я говорю, что создатели игры, говорят, они даже говорят, прости я не знал, что это ты. А по телевизору, когда я смотрел, я не помню, я помню, кого смотрел, но не буду озвучивать, потому что мало ли, не хочу об этом говорить. Они говорили, что я некоторые даже доводил психопов до слез, то есть обижал их на, до такой степени, то есть как-то справлялся с ними, не получалось. А почему, не почему, а голос в голове у меня этот, который сейчас я тоже не первый, был очень хороший, психоп. Я когда себе хотел кроссовки купить, я смотрел в маркете. Он со мной выбирал, он мне подсказывал, какие лучше, там какие лучшие, хуже, там или что-нибудь еще. Он улыбался. Он таким был привет и Вот э, я человек, сейчас одиночка, но ну, я с девушкой расстался. Э, и мне с ним было весело. Он, то есть он был очень интересным, он был приятным психопом, он, у него такая, Он чувствуется, что он был добрым. Вот эти, которые у меня сейчас, это полнейшие гниды, которые у меня в голове, с которым никак не договориться ничего. Я не понимаю даже, почему он так себе ведет. И, ну, говорили еще все опыт, что, как бы, я не знаю тоже, стоит это говорить, не стоит. Ну, что в планах любви я могу с ними побыть. То есть, ну, это девушки, вот, которые озвучивают. Сейчас говорят, что их не их не люблю, потому что ну как бы за три года мне все это очень приело все это очень надоело я хочу я мечтаю просто даже об одном я их прошу просто вот некоторые мечты там просто сделать на нормальную волну разблокировать все-таки голову чтобы она была полноценно моей головой которая она была там в детстве до до там армии до университета до встречи с девушкой или с девушкой я хочу чтобы у меня вернулся нормальный все-таки состояние мое. То есть это никак не отражается, но чувствуешь, просто чувствуешь себя так. Понимаете, вот, знаете, ты с кем-то поругался, тебе поскудно так, тебе там больно может быть, или тебе там злость какая-то берет на это. Но, ну, вот это что-то вроде этого. Ну, и все-таки да. Я надеюсь. Спро... А, они меня боят. Есть, пси... есть категория психобов, которая меня боится, потому что я как бы у них главный, и я не один. То есть они, они боятся людей, которые со мной, наверное, смотрят. Я просто не хочу всем скажу чтобы не боялись. Они тоже слышал в интернете один человек говорил, но он не просто, как я вот оказывался, он рассказывал как такой как документалка, ну такая простая документалка. Они видят глазами, они считают мысли, они знают, куда я смотрю, они знают все. То есть даже я ставил, ставил дизлайки в Ютубе, и они знали это. Они говорили, о, мы не знали, кто такой Сер ЗХ. Типа, а вот это оказался я. И они говорят, ну ладно. И они так прикалываются, либо это правда, что мой дизлайк для них стоит 100 долларов. И когда я говорю, что мой дизлайк стоит для 100 долларов, они сразу говорят, о, а это, это, типа, это серенький. Короче, в такую игру мы играем. Я не знаю, стоило это рассказывать, не стоило. Но вот эти фишки вы должны знать, что телевизор. А, видят качественный, потому что когда я стою в трусах, они знают, что я в трусах. А когда я вчера на кухне подошел к окну, они тоже сказали, что я, что я. Это, труса там засмеялась, которая пела. Они смеются, некоторые. Некоторые груся, ну, никогда не злятся, кстати. Никогда не злятся. есть нет, злятся, но как бы. Не те немножко, я не буду про это рассказывать. Не те немножко, которые говорят именно вот со мной, когда я что-то включаю или что-то вот делаю. но ну, сейчас наушник сказал ни хера. <смех> На самом деле. Ну, такие вот дела. Ну, не наушник, а психоператор. Я, вот, я их так прозвал, мне так проще говорить. Или, чем психоператор, я их прозвал наушниками. но ну, в общем, я у них главный. Не знаю, ну не у психопера, я даже не знаю, у кого главный, может у людей обычно там или что-то еще. Была вздорка такая, как бы та девушка, с которой вот это поле, девушка, с которой встречался в 2016 году. То есть она меня сейчас как будто в этой игре очень не любит. А другая вот кричала, что ну меня по фамилии называла и говорила, что я самый главный, то есть это, а ты типа. А потом даже это сказалось мне, там мужчина говорил, он тоже говорит, ну, я, говорит, типа, знаю, что он, типа, у них самый главный. И все такое. но я никак не связан, и не дай бог с этим связываться, с этими психоператорами. Господи, три года уже прошло, и я переживал многое, правда, это я сейчас просто на бодрой волне. Сейчас, я не знаю, меня радует просто некоторыми словами, мыслями и надеждами. Но в основном это ложь. Кстати, ну почему? А, они меня троллят, они меня наоборот обманывают часто, потому что я им не верю. Он говорит, ты никому не веришь. Я говорю, как я тебе могу верить, за ты психопиартер, твоя работа, врать. И, ну, они говорят, а потом если что, они говорят, зря ты нам не верил, например, таким голосом, что, ну, мол, как будто это правда. И иногда, кстати, думаю, что они не всегда делают там вид или что-то, это есть. Я же говорю, вот доводил до слез психопов, то есть они уже голосом таким начинали разговаривать. Все-таки я думаю, что может не все всегда так плохо. Единственное, что у меня вот соседки, например, благодаря самое худшее было, когда я балкон открытых начинают переозвучивать. Это вообще жесть. Я не знаю, что еще сказать. Как бы сейчас вот думаю. Ну, надеюсь может кому-то это видео будет полезным кстати а из-за чего это все произошло я немножко догадываюсь не буду озвучивать почему у меня вот так все оба я когда-то где-то что-то написал но и таким образом я написал очень много и с таким большим большими там фишками фишками изюминками и, наверное, таким образом вот эта игра как бы и создалась для них. Но я сейчас уже говорю для них, хотя я всегда с ней спорю, что я для них не создавал, потому что я их очень нечестно не люблю, как бы я о них не ни говорил. Просто что вот такой вот момент. То есть я надеюсь, что все-таки наступит день, когда я проснусь у меня не будет его здесь или ее там или я не знаю, кто там синтезирует этот голос. А, смены, я у них спрашивал, у них говорят по 8 часов смены. Ну, мне кажется, что часа по 4. Потому что они боятся, что я их посажу, кстати. Я их всегда пугаю, что их на 15 лет, то упрятать за решетку. Ну, потому что как им, как это сказать? Ну, законов я таких еще особо не видел, да. Потому что именно что касается вот террор, там все узнали, и сразу. Вот это все замалчивается, и это неспроста это все замалчивается но фишка в том что как бы если терроризм но это как бы психотерроризм и там карается от 10 до 15 лет вот я и говорю что как бы бляха, и от 10 до 15 лет -то у меня получше если это я кстати когда-то был немножко старшиной в органах но это давно было и это не интересно или честно совершенно не по этой части мне не интересно Ну, говорят, этот, который на наушниками что типа менты сводят с ума. Я вот не хочу портить с видео, я немножко стримаюсь, стремаюсь это говорить, но он мне в наушниках говорит, выдаюсь трех раз, то тебя сводит с ума, все-таки. Я, говорит, я не так он говорит, но я говорю с такими понятными для некоторых словами. Самый верхний, вот кто у нас может быть самый верхний из верхней. Имя, не буду говорить фамилию тоже. Ну, вот так вот получилось. Может, зато и на которая произошла в 2013 году. Но тогда не обо мне узнали, потому что... А, это называется за кадром. Вот я сейчас у вас за кадром. А, псиопа, который они... Они за кадром. И у них стоят специально вот эти проги. То есть через мой телефон то, что палец камеры, вот эти, которые в смартфонах, это однозначно. То есть они они сразу определяют мое лицо. И даже когда я срываю камеры, они говорят, вот этот IPS или TN, матрица. Ну, понятно, что в телефонах IPS. И они мне палят еще через это IPS. Экран. То есть они говорят, что облик виден через матрицы Я об этом, кстати, еще догадывался до опов. Может поэтому.. Такие, ну и через телек это тоже какая-то там фигня здесь происходит, потому что они напрямую, я не могу понять, это как-то через сам вот колонки именно там напрямую говорят со мной, либо же это просто по воздуху их доозвучивают. И как они говорили, психопером мы добавляем слова. Ну такое, наверное, вам еще никто не рассказывал в интернете. Так что... Не надо только начинать, не дай бог, троллить, потому что это тема такая немножко болезненная, и в то же время не люди, которые вы с этим не сталкиваются, смотрятся видео, конечно, никогда не поймут это, на них это будет неинтересно, а люди, которые столкнулись с этим, должны как бы тоже понимать, что я вот, ну как они говорят, под облучением, ну конечно, я под облучением, только я не могу понять, откуда до сих пор пробивается этот сигнал. Ну, я. Ну, у меня вот вышка стоит, например, те, те, это, МТС или что там. Ну, теле, телефонная вышка стоит прямо вот тут. Или радиек, там, ну, какая-то вышка стоит, короче, прямо вот, где дом находится. Короче, сигнал сину. Ну, это не суть, потому что я уезжаю вот на 60-70 на 70 километров от города. И точно такой же сигнал, не слабее, не сильнее в этом. Он со мной говорит. Он со мной беседует, он со мной прикалывает. Они со мной прикалываются, кстати. Они прикалываются. я сейчас выключу этот ролик, я включу телевизор, и они сразу по этому поводу начнут со мной разговаривать. И как-то некоторые так ну, нормально ко мне относятся. Или вот я включаю два раза, или три видео. Он потому говорит, это снова ты. Я говорю, ну да. В общем, такие дела. Даже не знаю, что еще вам добавить. Я все написал, разве все сказал. Ну, как это, за три года все не вспомнишь. Что тут было? Каждый день новые какие-то слова. Каждый день. Ну вот сейчас, по их словам, я играю с ними в игру. Как бы и, и я просто хочу намекнуть, может. Кто-то мне поможет все-таки от них избавиться. Если кто-то посмотрит за этих. Ну, в интернете я сказал, все разговаривают. И даже самые самые-самые, кого не включи. И этих, и этих. Они их переозвучивают. То есть это не очень как бы классно. Это не очень круто. Так что надо как-то с этим бороться. Надо что-то с этим делать если я правда знал их не обещанки что они сбудутся и что это правда все-таки эта игра существует и я как бы... <coughs> я бы даже был готов потерпеть немного Ну ладно все спасибо всем кто смотрит за просмотр этот человек обычный я им так и говорю вот я обычный человек я ничем не выдающийся вот говорю, что вы от меня говорю хотите а левым выхидом говорит, ну, говорит, просто так. Ну, понятно. Ладненько, все, всем спасибо, пока.